красота страшная сила но это не главный критерий конкурса таланта грации и артистического мастерства краса студенчества татарстана 2016 умение красиво выражать свои мысли правильно держаться на сцене быть талантливой и артистичные вот одни из главных путей к заветному финалу Это конкурс таланта, красоты и грации. То есть девушки показывают, насколько они женственны, насколько они умны, красивы, талантливы. И мы хотим показать, насколько вообще уни универсальны, уникальны девушки в нашей республике. Попробовать свои силы в конкурсе вызвало 150 молодых талантливых красавиц со всей республики, из которых лишь 38 прошли первый тур, визитку и дефиле. Теперь им представил самый сложный творческий этап – по максимуму показать свой талант и креативность. Чтобы стать обладательницей титула краса студенчества Татарстана, девушки удивляли членов жюри, своими вокальными данными, пластичными танцами и актерским мастерством. Я решила, что лучше спеть, потому что я могу здесь и станцевать, и спеть, и проявить свои актерские качества. Захотела вспомнить все эмоции, которые получаешь от конкурса. Захотелось просто насладиться этой атмосферой, познакомиться с новыми людьми, проявить себя, также показать свой талант, представить вуз. На каждом этапе путем конкурсного отбора компетентное жюри отбирало самых достойных участниц. Только 15 конкурсанток станут финалистками и будут бороться за заветную корону победительницы. Но, как признаются девушки, главное не победа, а участие. Победительница этого конкурса должна в первую очередь обладать целеустремленностью, вот, быть смелой. Самое главное быть смелой, не бояться вот, проиграть. Тоже станет обладательницей заветной короны, мы узнаем 25 ноября на финале конкурса, который пройдет в культурно-развлекательном комплексе Пирамида. А пока поздравляем всех участниц, ведь дойти до финала конкурса уже победа. Анастасия Иванова, Аня Глазунова, Руслан Уразаев, Универньюз.